Всем привет, с вами снова я, Азолька Найс, nice, и я хотела бы сказать сегодня, что мы снимаем что-то новенькое, какую-то новую игру, независимо от того, что у меня так уже сотни тысяч начатых игр, и незаконченных, или бы я хотела сказать то, что у нас сегодня будет Life is Strange, но... Возникли какие-то не технические неполадки, в том то, что в остальную мне просто только не хочется запускаться, а что-то новое мне снимать пока что лень. Поэтому мы продолжим бесконечное лето. И да, и на прошлой я только хотела сказать то, что я не помню, что случилось в прошлой серии, хотя относительно недавно я играла, в отличие от прошлого раза, когда там прошло дохренище времени. После игры, но нет, я вспомнил, помощи картинки, у нас... мы остановились на игре, и да извините, если вебка будет слишком засвеченная или наоборот затемненная, потому что я играю в темноте в комнате, ну я бы я не люблю света, еще плюс, да, есть проблемка. Посмотрите на карты внимательно. А, эм, нам же их перевернули, ну ладно, там, там, там, Кстати... А там все персонажи. Девчонки, по крайней мере, точно. Плюс еще какие-то Нека две. Ну ладно. Идва их ровно 6. Я считаю, здесь все умеют. Теперь можете их открыть. Когда все посмотрели свои карты, электроник продолжил. Правила, такие же, как в покере. Думаю, все играть умеют. Я то умела, но вот своих остальных не был уверен. Сначала идет самая старшая карта, потом пара, потом две пары, потом тройка, ну и так далее. Первым ходом вы выбираете карту, которую хотите забрать у противника. У него же, в свою очередь, есть возможность поменять карты местами два раза. Но можно и не менять, если собираются забрать ненужную карту. Но очтите, противник видит, какие карты вы меняете местами. Далее противник забирает у вас одну карту. Ну и так далее, думаю, все понятно. Ни хрена непонятно. А, мне было совершенно ничего непонятно. Плюс. Эй, ты ничто недоделанный. Послышался издалека голос Янки. Ничего непонятно. Походу разберешься. Господи, я испугалась заднего фона. Там голоса. Я испугалась, что ты мне кто то в квартире зовет. Электроник отошел к столу со схемы, оставив Ульяну злиться в одиночестве. Ой. ее образ от Ильяна. Ну это что? Ой, какая страшная. Ульяна, да, по-моему. Страшная? <свы> а, это не Ульяна. Стоп, Ульяна, вот она. А это кто? Ладно. А, ходи первое. Я так сделаю. Я надеялась, что быстро смогу вникнуть в игру. И Лена, смутившись еще больше, чем обычно, потянулась к моим картам. Но на середине стола ее рука застыла. Ты будешь точно, если должен защищать свою карту. И что там говорил электроник, чтобы попытаться запустить соперника, можно поменять карты местами. Так два раза. А можно не менять, защищать мне карту это или нет. К тому же я могу сразу согласиться отдать ей карту, которую она выбрала. А Лена может изменить свой выбор, а в другую карту, а может не менять. Вы конец! <сíck> <сíck> Соперник пробная игра. Что Поменяем, не поменяем? Я не знаю. Но я серьезно, я не знаю, как в это играть. Лол. Где самая ста... Я самая старая... Си ничего не поняла. Подожди. Давай ей, ей, ей е отдадим. Это ж сволочь. Понемногу все становилось понятно. Нифига не понятно. Они хотя бы понятно. Теперь моя очередь. Я могу вернуть карту, которую она забрала, или выбрать любую другую. Ну, например, вот эту. Я может попробовать читить свою карту. Но если я буду внимательна, то все равно возьму то, что выбрал с самого начала. Получилось. И кроме этого, лишь молча наблюдавший за игрой, удовлетворенно кивнул. Похоже, теперь мы действительно не разобрались, что к чему. Итак, во время игры противники три раза обмениваются картами, а потом скрываются. Мевр, у меня врылся невольно смешок словом «скрываются». Что смешного? Нет, ничего. Сдерживаюсь от последних сил, чтобы не просто следить его. Смысле, скрывать? Тут... Я тоже, наверное, не догнала юмора. Ну, пристально посмотрела на меня, я и продолжу. И мы посмотрим, у кого карты лучше. У кого лучше карты? Никто не к своему Ватману. Это, это победа! Заманчиво. Так. Она хочет забрать эту карту. Но давайте мы. А, ну давайте вот так вот у меня. Не А. Mm, например, вот эту. Я видела. Я меня... Я... Да. Ага. Парам. Парам. А я выбор все равно остался на её же карте. Ну, окей. Я менять не хочу, я просто да. А, стоп, подождите, нам надо же самое старшее оставить. Самое старшее, это, по идее, туз. Окей. Okay. Забирай. А ч нет? Давайте вот это попробуем. Ага. О! Да вы си... Вы серьезно! То есть у меня. У меня самая старшая, это две шестерки, которые одну из которых я отдала. А вообще-то у нее король еще самый старший. Или все таки шестерки считается, что старше. Короче, ладно, победа и все. Я победил. Потому что действительно трудно играть в свою игру, только что придумано, да еще и не тобой. Но я в игру. Правда, радость победы немного омрачала то, что проигравшая. Казалось, Лена. Она без того была не особо уверена в себе. Мне кажется, ли там просто в любом случае можно было выиграть. Теперь мне даже неудобно смотреть на нее. Возможно, следовало все-таки поиграть, чтобы повысить ее самооценку, но я же поспорил с Алисой. Литераник тем временем в скорости объявил, что тут первый тур окончен. Через некоторое время на Ватмане появилась схема участников второго тура. Ой, судьянка, серьезно? Ой, с, с Ленкой. А это кто? Тут е-мое, я запуталась уже. А. С Алисой. Да, все. И Надя. Или как-то нет. Пара у финалистов... С... А, Женя. Алиса и Женя, Ульяна и я. У меня вырвался обреченный вздох. И тут же напротив села Сильяна. Хы! С улыбкой души она уставилась на меня. Как это ты Лену обыграл? Жонничил, наверное. Я же не ты. Просто я умею играть в карты. Пусть она хотя бы так думает. Ну да, да. -да. А ты как Шурик обыграла? А -а -а! Ленка махнула рукой, показывая, как это было просто. Пригодилась, что вступляла в его клуб. И снова широко улыбнулась. Будешь мне подаваться? не надейся. Ну вот. Я сама буду выбирать, какую карту тебе отдать. Ты правила слышала? Да плевать. Похоже, действительно, это мало волновало. Ладно, тогда я буду давать тебе только те карты, которые вы... что выберу сам. Договорились. подошел на победы в первом туре я решился на этот опасный шаг. Можно было взяться в спор, позвать электронику в конце концов, настоять на своем, но я почему-то был полностью уверен, что в исходе этой партии да, мы нарушали правила, но находились с в равных условиях. Я посмотрела на электронику. Время начинать второй тур, с он. Я аккуратно открыл свои карты, стараясь не дать Ильянке заглянуть в них. Угу. Стоп, это 4 было, да? вот так вот да значит а почему она нам поддается у меня вопрос почему она она дала нам королеву она дала нам туза да, мы все равно победили у нее только туз был а блин нам показали карты которым мы обменялись Наверное. Ну, что-то типа того, ладно. Короче, я не понимаю, каким боком нам показывают карты, euh... Ну да ладно. Но как так вышло? Эй, так нечестно, ты должен был подаваться и проиграть. один раз она надула щеки и стала похожа на клопка. Давай переиграем, только ты теперь поддайся, слышишь? но я, но ее слышал не только я, а весь зал. И даже электроник. Никаких переигровок. Я не обратила на него ни малейшего внимания. «Должен проиграть!» «Я вообще с тобой не собираюсь играть второй раз», спокойно сказал я. «Ах, так? Да, так». «Тогда я всем расскажу о том, что ты к Алисе приставал». «Стоп, что?» Сказала она шептом. «Чего?» Я пергнулся через стол и грозно посмотрела на нее. «Значит, подслушивала?» «Не подслушивала, а просто мимо проходила». «В конце концов, сыграть лишний раунд это куда лучше, чем... А ведь она может... Я вздохнула, бросился к электронику. Переиграем. переиграем. Ничего страшного. Как знаете. Он пожал плечам плечами. Итак, матч реванш начался. Отдаем двоечку. Забираем четверочку. Отдаем четверочку. Получаем шестерочку, а отдаем пятерочку. Но по-любому сейчас в итоге она выиграет. Что? Лол, серьезно? Э, ну ладно. Проще простого. Сказал, я и валежно развалился на стуле. Так нечестно. Надеюсь, иначе не, не потребует еще одной переигровки. Почему же нечестно смехнулся я? Ладно. Обиженно сказала Ульяна и встала из-за стола. Спасибо, Ульяна. Мы по-любому сейчас с Алисой будем играть. Черт. Обнимательно посмотрела на схему турнира, пытаясь понять, кто же мне все соперники по финалу. В ту же секунду ко мне за стол села Алиса. Я глупо и неестественно улыбнулся. Как будто боюсь ее. Поздравляю с победой. Рассчитываешь выиграть? Рассчитываю, что ты сдержишь свое обещание. Ладно, погнали. Ладно. Это был очень обдуманный оход. Спасибо, но, но мы вытащили семерку. Окей. Все, забирай. Вот это ни разу не меняла. Ой, ладно, я дебил немножечко. Я хочу забрать вот эту карту. А, блин, она... А, мы все равно победили. Жестоко, ладно, но это хорошо. Капец, я вытянул четверку, все равно я победил. О, господи. Мне это черная, это напрягает. Ура, я выиграла. Пусть теперь Алиса знает, что со мной лучше не связываться. Значит, не зря все же я с ней поспорил. Теперь оставалось надеяться, что она не станет распускать ложные слухи а от обиды на поражение. Вдруг захотелось сделать себе подарок через победу и пойти искупаться. По правде говоря, ей это ей плавать-то а толком не умела, но, возможность секунду в прохладную воду на пляже при льне была слишком замочила. Какая веселая музыка. Тем более после вчерашнего дня, проведенного зимней одежде, меня можно было выжимать от код. Серьезно. Мне не показалось что песни с барбосиком. Барб... Барбосник. Барбосник. Ага. вот, Ура! Вечером здесь никого не должно бы, было быть, поэтому я разделась из-за трусов и вошел в воду. На оба заранее захотел бы из дома плавки. Обычно мне вполне хватало проплыть 15-20 метров, но в этот раз с от победы на турнире потолкнул меня побить свой рекорд. Я полумедленно и размеренно следил за каждым движением рук и ног, за каждым вдохом и выдохом. А я так не могу. И тут Бах! Удар по спине отправил меня под воду. Я начал захлебываться, но сегодня волей взял у себя руки и гонорнулся, хотевшись за буек. Чёрт его, Лиана. Я обернулся и увидела Алису плыв... Ты что творишь? Как что, приветствую победителя. А если бы я утонул? Ну, и я бы тебя спасла. Ага, как же. Находиться здесь было попросту опасно, но топит еще нервный час. Поэтому вложи все силы последний рывок и поплыл к берегу. Мокрый песок покрывал меня с ног до головы, дыхание постепенно останавливалось. Через некоторое время из воды вышла и Алиса. А ты... Окей, okay, мне суспруг, чувак. А ты неплохо плаваешь, не сказал бы. Ага, и ты тоже. Ну, я-то понятно, я помолчал. Ты сегодня у меня даже... У меня уже два раза выиграл. Значит... Тебе прощаются те два долга. Какие долги? О чем она вообще? Я тоже не понимаю. Алиса, похоже, не совсем здраво воспринимала действительность. Равно... Радушно благодарю, скидываю я. Знаешь, это не такой уж и неудачник. Лиса была одета в купальник, который хорошо подчеркивал все прелестивые фигуры. Да, про всех минусах характера Двачевская, этот плюс у нее не отнимешь. С чего это вдруг я неудачник? Она хитро улыбнулась. А что, разве не так? Нет, конечно. И чем докажешь? Не собираюсь и тебе ничего доказывать. Ах, вот так значит, сказала она бессловно Да, вот так. Наступило ожидаемое молчание. Тихий ночной вечерок Лениво играла найметь и накатывая их на берег, то набирая... забирая назад, чтобы собраться с силами и перегруппироваться. Алиса все так же смотрела словно сквозь меня, казалось, забыв о том, что я все еще здесь. Эй! Земля вызывает Алису! Ее взгляд в миг вернулся с Ладно, бывай. Она забрала лежащие рядом одежду и ушла. Странно, кстати, что на картинке нам показали день, они а не Луне. Было уже поздно, но я решил еще некоторое время полежать и посмотреть на звезды. В конце концов, раньше мне редко представлялась такая возможность. Или просто я сам редко себе ее создавал. Ведь если подумать, света для далеких звезд долетает до нас за миллионы лет. Вот сейчас я вижу звезду, потому что она светила тогда... А для нее это тогда далекое прошлое. Нифига. И сейчас она, возможно, уже взорвалась. Стоп. Нажимаю, а в одежде забрала. <с> Ладно. Я вскочила, начала смотреть пляж. Действительно, Лиса несла и мою пионерскую форму. Черт возьми. А ведь я только начинала думать, что она может быть и не такая уж и плохая. Надо срочно что-то придумать. Конечно, можно пожаловаться от Дмитриевне, но вернуться к ней в одних мокрых трусах. В каком домике живет Алиса, я не знал. Существовав все подряд, тоже не вариант. Может быть зайти к Славе? Да, точно. Ночью в одних трусах. Только розы в зубах не хватает. С какой стороны, не посмотри, я попал, причем попала серьезно. Но делать что-то надо было в любом случае. К счастью, не так много времени прошло, я еще успевала ее догнать. Бегом. На венелкой оказался на площади. К моему огромному удивлению, Алиса сидела на лавочке и явно скучала. Она уже успела переодеться. Отдай. Добери. Дотела на каким-то виноватым тоном и протянула мне свою форму. Мою форму. Только не думай, что я, с... я это специально от тебя ждала и все такое. Ой, ты господи, покрасни есть развернулась и не спеша пошла в сторону домиков. Я осталась состоять, как в копне. Такой фин ушами был выше моего понимания. Возможно, у нее проснулась совесть, хотя какое-то. В любом случае, с ней нужно быть поосторожнее. События сегодняшнего вечера ничего не меняет. Я направился к домику Ольги Дмитриевны. Впервые сзади меня накрыла дикую усталость. Свет в окне не горел, значит, только Дмитриевна уже спала. Странно, вчера она меня дождалась. Зашел тихо раздел и сидел на кровать. Если поразмыслить, моя ситуация на сегодня, на сегодня совершенно не прояснилась. В сущности я весь день занимался бесполезными вещами. В реальном мире мне бы в голову не пришло тратить свое время на что-то подобное. Хотя как раз там у меня этого времени было ходит балдейки. А сколько его тут? Совершенно неизвестно. Может быть целая вечность, а может быть всего несколько минут. Мне не хотелось больше думать о прошлом, о том, как я попал в этот лагерь. Впервые за очень долгое время я по-настоящему устал, Не только эмоционально, но и физически, психологически. И бог знает, как еще. Как еще? Давай, уже закончим день, я закончу серию. Я хотела лишь, чтобы от меня все отстали в первую очередь мои мысли. Хотела, чтобы все разрешилось как-нибудь само собой. ну Или, по крайней мере, без моего деятельного участия. А вдруг я тут навсегда? Тогда придется привыкать. Вот так просто. Я... я не готов. Эх. Снение налетала все дальше, и все сложнее становилось концентрироваться на чем-то конкретном. Наверное, лучше положить на завтра. Я перевернулся на другой бок и заснул. Сон? Нет, не сон. А раз это не сон мы сохраним игру. И на этом я, пожалуй, закончу. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, и, может, прокомментируйте. С вами была я, Азовая Канась, и всем